Всем привет на планете YouTube! с вами Винтер по прозвищу Код. В этом ролике я буду составлять планы на лето. Я думаю, это актуальное в наше время, весеннее, летнее, прекрасное. Ой, летнее весеннее-прекрасное время, да? Потому что сейчас самое время, чтобы составить план на лето и уже ему следовать. А кто не составляет план на лето, тот просто теряет время пустую. Ведь составив план на лето, ты будешь точно знать, что тебе нужно сделать. А, но я думаю, не просто мы будем сегодня писать там на листочке, а... Будем сначала кофеварить листок и делать из него застаренный, пожелтевший, где-то местами подгоревший, ну, в общем, красиво. И почему кофеварить? Потому что мне для этого видоса понадобятся листки бумаги. Ну, можно взять бумагу А4, она, конечно, и покрасивее будет, но я использую в клеточку, потому что бумагу А4 мне долго искать, и мне лень. Вот, ладно, нам нужно кофе. А нет, смотрите, да, кофе. Я буду использовать черную карту, какую, какую вы кофе используете, как хотите, на ваш выбор. Еще можно использовать чай, э, но тогда получаются листы такого, знаете, светло такого цвета оттенка. Вот. А с помощью кофе я сейчас, смотрите, вот добавлю побольше ингредиентов. И засыпем кофе. Не забывайте, ребят, сразу ставить лайк, подписываться на мой канал И нажимать колокольчик, чтобы не пропускать видосы. Потому что ваша поддержка очень важна. Так добавлю две ложки кофе. <с rubber> и кипяточку. что, много заливать не буду, так чисто чуть-чуть, чтобы можно было разыкрасить. Вот. Так, что нам теперь еще нужно? В принципе, все. Взял тарелочку небольшую. И сейчас кладем листок. Помешаем чуть-чуть кофе. Вот, и таким же способом вы можете использовать чай. Два пакетика кидаете, завариваете. Потом можно будет... Кисточку использовать, как я сейчас буду использовать, чтобы прокрасить, получились разводы потом. Ну, сейчас посмотрите, в общем, ой. Можно просто залить а, в тарелку и закинуть туда листок. Тогда получится бледно, а, ну, бледно и, так сказать, однотонно. Дальше вы можете подкрасить, там, разукрасить все это аккуратно сделать. Вот мне нравится кофеварить листы тем, что э, потом листики получаются с ароматом кофе. И, допустим, можете сделать себе блокнот, таки, блокнот из таких листочков, записывать туда, чтобы дневник такой сделать. И вы открываете, чтобы написать, а тут раздается аромат кофе. Бодрящий такой. Просто классно, да? Круто же. Ставьте лайк, пишите в комментариях, если вам нравится эта идея. Но это в основном уже для творческих людей, особенно для девочек, которые любят там, вести журналы, блокнотики. Будете потом в школе подружкам покажете, они просто будут в восторге от этого. Можете даже листики нарисовать там всякие или наклеить. Да, в общем, ребят, идей много. Что ж, так ложкой, иди чтобы мне ничего не мешало, так ручку я оставлю и так набираем кофе и красим листок, вот так вот покрасили. Сейчас смотрите, как получается. Вот вы вот так вот разукрашиваете его, да? Вот так вот. Сначала можно сильно не запариваться, однотонно сделать, потом подсушить. Можете сразу использовать фен, но так как я феном не пользуюсь, поэтому у меня его и нету. Вот я буду ждать, пока это все дело высохнет, затем переверну, нанесу с этой стороны еще один такой же слой. Затем, когда оно полностью высохнет, я уже буду докрашивать топишь. Делать здесь потемнее, там в другой стороне развод сделаю, в другой стороне вот так вот, опа, и кляксу поставлю, чтобы было интересно и так забавно. Вы можете сделать однотонный или с чаем, я как, как не знаю. С чаем то же самое, можете либо опустить в емкость, либо э, разыкрашивать кисточкой, это дело уже ваше. Что ж, ладно, сейчас подождем, пока у меня высохнет, сделаю заготовку и пола... покажу, какой листик вообще и что из этого получается хорошо и что ж друзья я более менее сумел сделать, получились вот такие листочки О, боже. вот такие вот Прекрасные. То бишь, получился процесс старения и словно они где-то полежали старыми. Как я и сказал, что можно на одном из них помять его, смять, чтобы были вот такие вот чувства мятости, и затем пройтись можно утюгом, но утюгом проходить аккуратно, чтобы не было влажно, если будете стелить сверху, ткань какую-либо, будь Ну, я, в общем, кому я объясняю, все же умеют пользоваться утюгом, боже. Все умницы и молодцы. Вот, один из листов я сделал максимально старым, э, типа затертым, прям таким мятым, для того, чтобы я запишу здесь свою, э, так сказать, цель, желание и мечту на это лето. И осенью, ой, и сверну этот листочек такой листочек в пулечек. Жалко, мне нету сургутной печати. Так бы сургут еще здесь налепил бы. Еще обожгу немножко так пообрезаю э, края, как э, в детстве все делали, помните, что все делали по-любому, по-любому все делали. Вот. И закопаю это все. Ну, положу бутылочку закопаю это все в землю, в лесу где-нибудь. И через э, год. Нет, какой через год, что ли? И осенью. Вытащу и посмотрю, исполнилась ли моя мечта. Ну, знаете, потому что я запишу и сразу забуду. Это просто вот все. В одно ухо влетело, из другого вылетело, убежала, улетела, уехало. Что ж, но посмотрим тогда, выполню я это или нет. И тогда посмотрим, какая у меня была цель или мечта на это лето. Вот, а здесь мы будем писать планы на лето. Сделал я немножко потусклее, как видите, я уже показывал, чтобы. Так! Не будем отвлекаться. Планы на лето. Записываем. Можно, конечно, использовать и карандаш, чтобы расчертить линии, чтобы красиво было. Потом наклеить что-нибудь, но нет. Я так не буду делать, не хочу. Так, планы на лето. Итак, первое. Искупаться голышом в каком-либо водоеме ночью. Без извращенских шуточек. Это, знаете, вот это, кто испытывал, наверное, чувство вот этого свободы, когда ты ночью голышом растворяешься с природой, тебя никто не видит, ты никого не видишь, ты свободен. Я тоже этого не испытывал, мне рассказывали те, кто делали, говорят, классно, я хочу попробовать. Так, ставим пунктик. А, искупаться голышом. Ночью в водоеме. Так, все. Второе. Что мы записываем второе? Устроить спеший поход с друзьями. Это же просто. Отправился в поход с друзьями. Веселитесь, смеётесь. Там пикничок, все вот эти дела. Поход с друзьями. Устроить ночевку с палаткой в лесу. С палаткой, костром, э, гитарой, песнями и страшилками на ночь. Вот это прям вообще топ. Я думаю, это точно запис записываем, чтобы устроить. Ночевку с палатками. Все. А, а, это уже третий пункт был. Четвертый. Что можно записать четвертым? Так, ребята, помогайте. Давайте вместе писать, записывать. Пишите в комментариях, у кого еще какие идеи есть насчет ночевки. Лучше, знаете что? Прогуляться под дождем, слушая грустную музыку в наушниках, это просто взрыв мозга. Реально, кто так делал, пишите в комментариях. Я думаю, кто не так делал. Я делал. Знаешь, такой идешь, так музычка. Атмосферно, так, дождичек. Просто классно. Класс. Прогуляться. Подождем а, наушниках, так сорежем с грустной музыкой. Все. Так. А, сделать пикник на рассвете или же закате. Это просто бомба. Чумовая бомба для фоточек. И просто сидишь, такой, где-нибудь. Все, не буду, не буду. Сами, сами додумайтесь в комментариях, напишите. Так, сюда же записываем набрать 50 тысяч подписчиков на ютубе, на моем канале, который, с которого вы сейчас смотрите мой видосик. Если вы будете подписываться и рекомендовать мои видосы и канал друзьям, то я исполню свою мечту на лето, план точнее, и соберу 50 тысяч подписчиков благодаря вам, мои дорогие друзья. Так, 50 тысяч подписчиков. Погулять ночью и позалипать на звезды, это записываем однозначно. Без музыки, можно даже с музыкой. Нет, ночью гулять с музыкой опасно. А, просто позалипать на звезды, и погулять одному ночью. Знаете, идешь, у тебя разные мысли, воображение играет. Прекрасное место. Ой, время для творческих людей, между прочим, ночь. У кого какое любимое время, пишите в комментариях, друзья. Так. А что можно еще? Съездить на море? Это, допустим, в планы, я думаю, да, входит где под осень так съездить. Напишите комментарий, куда лучше съездить под осень, отдохнуть. Что-то недалеко от России и. А без захранника сейчас кто-нибудь можно вообще съездить на море? Ладно. Съездить на море. Так, встретить свою любовь. А чё, а чё, а чё? А вдруг, а вдруг? А вдруг? Свою любовь. Все, все. Этот листок я повешу на стену и буду утром просыпаться и смотреть, какие у меня планы. Можно также планы на один делать. И вообще, когда у вас есть план на один там на неделю, на месяц или записывайте, то вы уже, вам проще мотивировать самому себя, Здесь я напишу свою мечту на это лето. Что я хочу больше всего, о чем я мечтаю больше всего, о чем точно. Так, не, подгля... не подглядываем. Ха, друзья, это, это. Все, записано, записано. Это мы свернем бутылочку и закопаем в лесу. Потом раскопаем и увидим что же я там написал и смог ли я выполнить это. А, Еще, ребята, у меня к вам просьба. Я недавно снимали пару дней назад с ребятами видос. А, ну, типа, засмеешься, получаешь лищину И мы использовали пену для бритья. И много, слишком много у меня было на лице пены и долгое время. И у меня, в общем, сейчас кожа сухая, и она как-то пятнами небольшими красными так покрылась. И, ну, пощипывает немножко, когда трахиваешься. Напишите в комментариях, что это такое, и как от этого избавиться, кто шарит вообще. Может, и кремом каким-нибудь нужно лицо смазывать, не знаю. Я просто не, не, не из тех, кто пользуется кремами всякими вот этими вот. Вот. Что ж, на этом все. Не забывайте подписываться, ставить лайки, писать комментарии и в комментариях писать, какие у вас планы на лето, что можно еще добавить, какие-нибудь интересные, может у вас поинтереснее намного и насчет э, с лицом, что сделать, потому что оно сухое и шелушится и больновато. Вот, все, всем спасибо, друзья. Простите, что так долго вас задержал. Всем счастливого и хорошего отдыха. Еще услышимся.